Вот Акбарс, <смех> Нефтехимик, Ацуэври. Салат отбирал. Авагард Сибирь. Ска Динамо. А вот ваша четверка. <смех> <смех> Нам дольше шайбы не хватило, ребята. <смех> <смех> Он вдоль шайбы. Но заслуга замечательная. Я думаю, если только кубок заберем, Белединов.. Ми, э, Будет на награждению. Надо полагать Пелединов останется и на сызуще. Я уверен в этом. Вот, вот ведь. Вот что такое Акбарс.